Очень приятно представить слово uh, Карстену Йоргенсону, заместителю директора Северного Кокрейновского центра, uh, который выступит с докладом Национальные клинические руководства в Дании, основанные на доказательствах наш опыт и работа Кокрейн. Please, Uh, once again, thank you very much for inviting me. Um, I'm here to talk a little bit about uh, my experience with uh, uh, doing evidence-based national clinical guidelines. Of course, my primary affiliation is with the Nordic Cochrane Centre. Um, but uh, since uh, evidence-based medicine requires people with some methodological knowledge, our National Board of Health uh, decided quickly to, to turn to uh, Cochrane Collaboration for assistance in developing the methods that would underline the whole project. Um, I have a few disclosures. I, um, I've spent a little bit more than 11 years with the Cochrane Collaboration, so I might be biased a little bit. Uh, uh, on the other hand, when I talk to people who are not involved in Cochrane, they often tend to think that we are even more perfect than we actually are. So. Um, I, We, we, are, we, are, we are aware of our imperfections in the Cochrane Collaboration, so if you, as people from the outside, see something that you think is wrong with the Cochrane Collaboration or something you think we, you could do better, please let us know. Uh, we might even give you an award for that. In fact, we do have an award to give out for people who raise substantial criticism of our collaboration. Um, I've been involved with the National Clinical Guidelines for about three years. Um, And that's pretty much as long time as we have had national clinical guidelines in Denmark. So it might be surprising to some people that guidelines before that were not based on the best available evidence as, and that this whole idea is such, such a new uh, concept. Um, but there you are. Um, Another exclosure is that several of my points of view about the guideline process are based exclusively on very low quality anecdotal evidence, so you should take what I say with a grain of salt. And finally, that uh, the views that I express here are my own. Uh, neither the Danish uh, Board of Health or the Cochrane Collaboration should be held responsible, and I think they're quite relieved with that. So, um, If we look at how guidelines were usually done, um, the Danish Health Authority would call for experts in the field, uh, so usually um, uh, professors. And they would then uh, discuss uh, the issues and come up with their uh, uh, recommendations. These guidelines would have no declarations of conflicts of interests, although several of the guideline panel members often had very heavy conflicts of interests. Um, Some of you might know that the largest shipping company in the world is Danish. It's called Mask, and uh, that's not their only activity. They're also into oil. So it's a fairly big com company, but it's not the most valuable com company in Denmark. The most valuable company in Denmark is a company that makes insulin. It's called Novo Nordisk, uh, and it's not a major pharmaceutical company on the world stage. It's a fairly small pharmaceutical company, but still it's more valuable than the largest shipping company in the world. Представляемые so руководства really that, that in no so основывались on the of на доказательствах, которые no сидели в головах этих экспертов, а, то есть они были составлены без достаточного учета требований объективности. И примерно вот так выглядели советы по формированию руководства. Вот. Это исторический снимок голландского совета, но в Дании, например, то же самое в прошлом, в прошлом века было. В uh, таких советах состояли uh, достаточно возрастные люди. And also, imagine, было весьма can very work ever got done. So um, I hope we're getting, getting past that stage, but I'd like to show you an example of one of the guidelines that came out of this uh, type of work because I think it actually illustrates some of the issues that make, made us turn to это руководство, которое было разработано по лечению депрессии у взрослых, и одна из рекомендаций, которая очень сильно дискуссировалась, была рекомендация, что необходимо скринить высокорисковые группы на предмет подверженности кризису, они в рекомендации частные написали, что в литературе существует противоречивая информация касательно эффекта систематического скрининга депрессии с целью убедиться то, того, что лечение производится. Очевидно, лечить больше людей – это не является целью здравоохранения, если только бы не хронофатическая компания. Это может больше вреда принести, чем пользы for more people with depression to get better, and how to do that most efficiently, which might not always be to treat more people. If they the minimal the impact of systematic screening on the number of diagnoses, treatment, and outcomes of depression. So they do mention a Cochrane review, а, текущий Коккорновский обзор показал минимальное влияние систематического скрининга на количество диагнозов мучения и исходов депрессии. В частности, для пациентов с апоплексией и сердечными болезнями существует согласие в том, что скрининг депрессии может улучшить исходы. Вот, что содержалось в Вот, как они определили рисковые группы. Люди, familiar, которых ранее были депрессии, with, предрасположенность семейной депрессии, болезни сердца, апоплексии, хронические боли, cancer, disease, рак, рак болезни Паркинсона, эпилепсии и прочее. Это достаточно большое количество пациентов, получается. Это очень много людей. Что говорил Кохранский обзор? Существует существенные доказательства, что случаи установления депрессии в случае, когда опросы по депрессии имеют минимальный эффект на выявление и управление схода депрессии. Руководство по практике и рекомендации а, принять эту стратегию не приносят большой пользы и не следует их применять. Вот что было в кофейном обзоре. На самом деле, а, доказательств пользы скрининга не было. И оно делает практически на отсутствие доказательств это руководство. Uh, the old style um uh вот примерно так в прошлом составлялись клинические so, руководства. Do do Что же мы сейчас делаем, well, как мы сейчас составляем? Правительство выделило 11 миллионов евро, чтобы а, выдать 50 а, руководств, основанных на доказательствах. Сейчас в наших советах мы представителей из разных групп медиков, включая сестер, врачей, мы стараемся также вовлечь... Полез пациентов, вставление руководства, чтобы убедиться, что мы клинически релевантны, что руководство следует интересным пациентам, конфликт интересов сейчас всегда декларируется. И все, кто состоят в совете по составлению руководств, должны задекларировать имеющиеся конфликты интересов. Вы можете сотрудничать с какой-то организацией коммерческой, но вы должны это задекларировать. Если какая-то из ваших ваш сотрудничества с коммерческой организацией конфликтует с uh, областью составления руководств, вы должны покинуть совет, либо прекратить and заниматься этой деятельностью. Мы стараемся убедиться, что требования к уровню... Доказательств ясны. So, well, Кто должен составить совете по составлению руководства? Обязательно должны состоять, really these, uh, uh, panels, состоять старые профессора. этого просто нельзя задержать. Они действительно support. специалисты still, в своей области. Но, конечно, uh, really необходимо включать группы work, такие группы, как женщин группы необходимо включать экспертов по доказательной медицине, иначе, если вы составляете руководство, основанное на доказательствах, как вы обойдетесь без экспертов по доказательной медицине. Должны быть представлены и пациенты в сайте, Группа должна состоять из примерно 15-20 человек. Это uh, вот мой такой опыт. Uh, и необходимо have сильное have really people, руководство и uh, uh, uh, uh, квалифицированные uh, люди, uh, которые uh, отвечают uh, uh, за uh, сбор uh, информации. So так почему же панели мне быть крупнее? Если больше людей, то Совет становится плохо управляемым. Появляются фракции, э, которые придерживаются различных интересов, и согласие достичь становится очень сложно. Если вас мало, то э, э, коллективный взгляд Совета может быть однобоким недостаточно схватывающим. Right? So Поэтому нужно избегать и, слишком и, маленького слива, слишком большого количества людей, избегать конфликта интересов, что настолько же важно, насколько и финансовая стабильность. То есть конфликт интересов может быть не только финансово-коммерческий, но и, скажем, академический конфликт интересов. А, существует риск, что будут злоупотребление в употреблении этих руководств или неупотребление их. Мы приняли стратегию в составлении наших руководств. Of, of Ключевая идея использования стратегии состоит в том, что разработать uh, рамочную программу uh, всего процесса uh, и разбить uh, ее на шаги, которые последовательно ведут к завершению задачи. Необходимо убедиться, что ä, при формулировке вопросов ä, включены как ä, положительные, так и отрицательные последствия, как польза, так и вред. Должна быть прозрачность процессов, и наша стратегия обеспечит одновременно качество so, и силу доказательств. Важно сформулировать вопросы ПИКО, они думают, что они задать вопрос, не сфокусированный вопрос, несфокусированный вопрос, вы можете получить неправильный ответ, поэтому спрашивая специфичные вопросы, наводящие вопросы, это хороший способ получить конкретные ответы. Необходимо специфицировать вопрос детально, развернуть вопрос, задавать, чтобы получить развернутый ответ, четкий ответ. Сравнения должны быть очень специфичными, даже если речь идет о пласибо или о невмешательстве. Исходы также должны быть специфичными, они должны подходить для пациента и открыто должны обозначаться как пользы, так и вред. И разделить really, really so, вопросы or на or критические на и те, которые важны для вашего uh, решения. Иногда очень трудно, чтобы группа заведомо решила, какие доказательства клинически релевантны, а которые не очень. Если это заранее не обозначить, после завершения работы, никто не вернется к этому вопросу, это может быть забыто просто. Как только вы обозначили свои пико вопросы уточняющие вопросы, необходимо, чтобы квалифицированные сотрудники библиотеки, специалисты по данным, начали свою работу. Необходимо предварительно оценить эффекты для каждого исхода необходимо оценить э, общий уровень уверенности в данных и выделить те, которых вы не очень уверены. Критические исходы могут представлять собой как пользу, так и вред, если вы не выделите э, составляющие пользы и вреда. Вы не достигнете Then, finally, своей цели, you наконец, необходимо сформулировать рекомендации, основываясь не только на доказательствах, но и также на местных условиях, на ваших знаниях, о том, как работает клиника, какие экономические возможности у вас есть. Мы быстро решили не начинать сначала, с нуля. Мы решили базировать нашу работу на предыдущей работе. До нас уже делали руководство, и мы решили, что -то часть работы будет глупо делать с нуля, когда она уже готова. Необходимо сделать систематический поиск систематическую оценку, надежность доказательств. Если уже составлены таблицы, готовые, уже сделаны обзоры, можно брать эти данные и небольшими трудозатратами помещать в по руководство. Нужно брать те из руководств, которые подпадают вот, под ваши существующие критерии, а не, не совсем морально устаревшие руководства. Даже, даже до принятия существующих требований многие старые руководства под наши, или фрагменты их под наши сегодняшние требования подходят. Если не получается найти подходящий материал, то действительно работа происходит с нуля. То есть мы ищем отдельно взятые исследования. Нам очень много помогли, в частности, «Ковиданс», как Марк говорил, я расскажу больше завтра, но они значительно облегчили жизнь ребят, которые работают над руководствами клиническими. Поиск, обзор стал гораздо легче. Теперь э, нас избавили от того, чтобы заполнять все данные в Excel. Это платформа, которая разговаривает, общается напрямую с другими а, программными обеспечениями, например, Review Manager. Они позволяют напрямую забирать информацию, данные об исследовании. Перемещать эту информацию между программами, избавляя людей Redman от ручного труда. Ременеджер. Кроме этого есть. Программа называется Magic, или сделать грейд выбором, при котором невозможно стоять. Можно uh, так расшифровать uh, название а позволяет показать, насколько можно доверять а, тем или иным данным. А Важные уроки из нашей работы над клиническими руководствами? С первых, люди были очень скептичны о том, что они создают. Будет ли это какой-то узкий инструмент, который мало-редко используется который не будет воспринят профессиональным сообществом. Не будут ли, ли руководства политическим инструментом, которые будут использоваться для того, чтобы не применять какие-то виды лечения. Вот были такие опасения. Но постепенно критицизм сменился принятием, условий работы и планом работы, даже энтузиазмом. Необходимо нельзя недооценивать потребность в квалифицированных методологов и руководителях представлений клинических руководств. Если у вас нет твердого основания оценки вашей работы и вырастывания данных, у вас не получится хорошее руководство сделать. Нельзя honestly, недооценивать количество работы, которое предстоит сделать. Составление руководства – это неинтересно, это скучная работа, правильно говоря. Но эта работа должна быть сделана. Необходимо объяснить членам совета, что эта работа должна быть сделана. Работа должна быть делан, своими руками, иначе, если это будет делаться руками исполнителей, то члены Совета не будут в курсе, какая именно работа сделана. И они не будут уверены в себе, когда... Перед ними станет задача проповедовать о использовании, продвигать использование этих руководств. Они не, могу, не смогут искренне защищать составленные ими руководство. Необходимо. Нельзя недооценивать удовлетворение от завершения работы, например, завершение хорошего руководства и изменения того, как мы приоритизируем использование тех или иных ресурсов здравоохранения, как мы Улучшаем исход течения болезни пациентов. Это хорошая награда за работу, и нельзя недооценивать удовлетворение от хорошей работы. Я благодарю вас за внимание.